В японском городе Канадзава представители России в лице ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова и Японии в лице президента университета Канадзава Каицу Ямазаки подписали ряд соглашений, расширяющих научно-образовательные контакты между университетами и странами. В частности, первым был подписан меморандум, предполагающим дополнительные образовательные траектории для студентов Института вычислительной математики и механики и Института физики Казанского федерального. Второй подписанный документ это соглашение о сотрудничестве и научном обмене между республиканским клиническим экологическим диспансером Министерства здравоохранения Татарстана, Казанским федеральным и университетом Канадзавы. Документ предполагает обмен результатами исследований, перекрестные командировки научных сотрудников, программа обмена, совместной публикации, организация симпозиумов и конференций. Стоит принять к сведению, что возможность получения двойного диплома российскими и японскими студентами однозначно позволит не только поднять личный уровень молодых ученых, но и построить мост дружбы между странами. Аделия Шамилова, Универньюз.